Вас приветствует интернет-магазин «Спорт Экстрим Bike. Сегодня поговорим про велосипедную экипировку. Хочу вам рассказать немножко про перчатки, зачем они нужны и какие стоит выбирать. В первую очередь, перчатка должна быть сверху дышащая, если вы берете перчатку на теплое время года. На ладошке должны быть специальные подушечки, которые защитят вашу руку, и уберут неприятные ощущения при длительном катании, избавят от дополнительного давления руля. Должен быть анатомический крой между пальчиками, желательно, чтобы была на пальце микрофибра, которая поможет протереть очки во время катания или же вытереть под солба. У меня в руках перчатки немецкой фирмы XLC, которая полностью соответствует качеству и полностью соответствует запросам на велоперчатки. Модель называется Колумбия. В этой модели есть много плюсов. Во-первых, эта модель рассчитана и на подростков, и на женскую руку. Идет она в четырех размерах. Все перчатки... Считаются универсальными. В основном размеры идут от S до XL, но бывают еще, выпускаются модели в размерах XS и 2XL. Поэтому данная перчатка может быть как мужской, так и женской, так и детской. Покажу вам, как сидит перчатка на руке. Очень удобно, ничего не жмет, не давит. Удобно обхватывать руль. Сверху здесь идет микрофибра, сетка, которая хорошо дышит. На пальчике микрофибра. Внутри на ладошке есть подушечки мягкие, которые уберут неприятное ощущение давления руля и неровностей дороги, поглотят все вибрации. Внутри использована пена, подушки обшиты кожей для того, чтобы продлить долговечность перчаткам. Заходите к нам на сайт, на сайте вы сможете правильно подобрать для себя размер, у нас есть на каждых перчатках ссылочка на статью, которая поможет вам померить руку www.bibike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры.